здравствуйте дорогие друзья прошу дать мне обратную связь первая пятерочка за качество звука вторая пятерочка за качество видео и третья как минимум десяточка Здравствуйте, за... дорогие друзья да, вот. за наше хорошее настроение я себя услышала думаю вы себя вы меня тоже услышали еще раз а, да жду от вас обратной связи вижу что нас очень-очень мало всего два человека пока вижу уже шесть человек постепенно все присоединяются я понимаю что вышла в неурочное время поэтому простите уж что так неудобно но решила что лучше выйти днем чтобы во-первых в течение дня кто-то мог посмотреть во вторых мне так удобнее просто <laughs> да вот галина первая написала оценочки женевьева тоже оленька здравствуйте мои хорошие благодарю вас за обратную связь добрый день пишет дарья дарья тоже добрый день да, юлия написала здравствуйте я впервые в прямом эфире поздравляю кто впервые в прямом эфире пожалуйста пишите прям буковками приветствие всем участникам всем кто у нас сегодня в комнате всем кто не пропускает наши прямые эфиры по возможности всем тем кто впервые в эфире всех вас я приветствую я рада что вы выбираете времечко для того чтобы нам пообщаться сегодня я решила сделать стрим немножечко по-другому не так как всегда всегда мы берем одну тему и ее рассматриваем подробно а я сейчас решила одну тему рассмотреть подробно а еще две можно сказать прицепом потому что но ну, не успеваем мы а в неделю я успеваю сделать но ну, буквально два 3 стрима и не получается все темы охватить которые хотелось бы а, и часто темы бывают ну, недостаточно объемными для того чтобы делать под них целый стрим поэтому я решила что сначала мы проведем основной стрим про э, Митю Хрусталёва, который дал интервью на канале, а поговорить, а, а потом а прицепом можно сказать, мы рассмотрим Наташу Королеву и Филипп а, Плейн дал интервью, он по появился в Москве, как вы понимаете, это тот, о котором говорила наша любимая Яна Рудковская и а, знаете, а тут мне тоже есть что сказать и несмотря на то, что все хейтеры Яны активизировались и сказали, что он ее не вспомнил, у меня есть свои пять копеек, которые я обязательно вставлю. Потому что но ну, нельзя так вот просто делать выводы не опираясь на какие-то реакции тела все-таки реакции тела это очень очень важно поэтому да вот я вижу нас уже 90 человек поэтому я думаю что можно начинать остальные все подтянутся по ходу сейчас я себя делаю поменьше а, да кстати раз вас уже 90 давайте мне в чатике пишите кто у нас сегодня впервые пишет единичку кто не впервые пишет двое и можно еще там хоть тысячу написать цифру чтобы я видела чтобы понятно было кто у нас новичок я приветствую особо всех кто впервые потому что конечно же это ну, для, для всех смотреть в записи и вот эти вот плюсики чатики многих раздражают но когда вы это видите в прямом эфире а еще и я ваш комментарий читаю это намного по-другому смотрится и намного приятней я ну Надеюсь, что я правильно все понимаю. Да, вот вижу и единички, и двойки, и лайки. Да, не забывайте лайкать видео, не забывайте подписываться на канал. Если вы впервые случайно зашли, обязательно подпишитесь, потому что канал очень полезный. А, так, значит, давайте я включаю первый фрагмент. Если все в порядке со звуком, плюсик еще в чатик, не потрудитесь, сделайте. Да, а я, значит, первый фрагмент. Ты был выпившим? Нет. Я ехал на работу на телевидении. А вот здесь вот знаете сразу а так а, постоянный зритель лилия написала а, вот отлично светлана 2017 пишет ура впервые а, попала в прямой эфир ура а, я рада за всех кто впервые попал а значит и здесь у меня сразу же претензия большая претензия к тому кто это монтировал ребят но ну вы там чего а, почему нет крупным планом лица вот вопрос задан был ведущий очень острый самый важный можно сказать вопрос в этом интервью и мы не видим лица героя здесь я вообще не могу понять что это такое кому надо оторвать руки или это специально так сделано чтобы мы все думали как на самом деле он ответил чтобы мы не могли сделать никаких выводов чтобы этот вопрос мы дальше мусолили и не могли ответить на него э, адекватно потому что но ну, что это такое перед нами сейчас было нам показали героя со спины показали ведущую которая задала важный вопрос да а героя мы к сожалению не увидели вот это конечно же большая промашка или это сделано специально либо это действительно какая-то промашка но ну, не может быть такая промашка потому что ну смотрите много камер снимает героя и не могли они просто это же монтировалось все равно это же не прямой эфир когда вы вот ты уже как как идет так идет да и то даже в прямом эфире они стараются какие-то кадры более информативные ставить в кадр для того чтобы зрителям было все понятно но на самом деле мы с вами зрители мы главные в этом э, действии потому что если бы мы не смотрели то зачем эти интервью вообще делать правильно поэтому здесь у меня большущая претензия к операторам к монтажерам, что что это было почему я не увидела лица мити хрусталёва вот при ответе на этот вопрос сейчас я еще раз включу и мы попробуем по сигналам тела по его жестикуляции хоть какую-то обрывочную информацию получить потому что ну как бы мне это совсем не понравилось но тем не менее, хочется получить ответ на это все. А, итак, ты был выпивший? Нет, я ехал на работу. на вот и смотрите здесь получается что ну первое что я увидела это он качнул головой нет то есть иллюстратор соответствует тому что он говорит хотелось бы мне конечно же видеть его лицо но про это я уже только что сказала а дальше он отклонился он испугался этого вопроса несмотря на то что явно был готов к этому вопросу все равно этот вопрос его э, э, напряг да а дальше а потом идет наклон вперед и он с с эмоциями с иллюстраторами начинает рассказывать ту версию которая у него заготовлена. но первая первая реакция к сожалению нами была потеряна а поэтому здесь конечно же по тем жестам, да вот два жеста я увидела как ну то есть это иллюстратор он качнул головой нет он сказал нет и качнул нет что говорит о том что действительно ну вот он подтверждает свои, свои слова да и отклонился он испугался это нормально когда человека обвиняют он испугался то есть здесь я все-таки не могу сказать что а в данном случае он врет он не врет вот в этот конкретный момент он все-таки ту версию которую озвучивает мне кажется она довольно правдоподобной но мне не хватило тем не менее вот этой реакции которая которую мы могли бы прочитать по лицу телевидение я до этого момента 10 видите отклоняется на том что он ехал на телевидении для него очень важно не опаздывать на работу 10 месяцев не пил алкоголь я в принципе не пью алкоголь уже несколько лет у меня культ трезвости потому что алкоголь вред и яд, и это приносило мне очень много вреда в жизни. видите отгораживается а, ладонью во-первых во вторых локтем отодвигает а... Так. И в личной жизни, и в здоровье, и в моей репутации. Это вред настоящий. Я опаздывал. Видите, опаздывал. И здесь напряг подбородок. А, а, вот, видите, отклоняется. Я опаздывал, да? Смотрите. И напряг подбородок. И, и при этом еще качнул да а кстати вот наталья пишет ирина Шихман преподает и читает лекции о жестах движения тела эмоций ух ты это очень интересно а, Ну я я не удивлена вы знаете а, совершенно не удивлена потому что она действительно очень четко задает вопросы а, копает туда куда нужно ее профессионализм действительно а, говорит о том что она в этом разбирается задержали там у них акция какая-то всех подряд на анализ мочи я до этого на бензоколонке сходил, как бы в, в туалет, ну не было ничего. Я Говорю, ребята, я опаздываю на работу, ну правда. И посмотрите на меня, я трезвый, я я трезвый мне сказали у вас своя работа у нас видите он все иллюстрирует да вот то что он проговаривает он четко иллюстрирует то есть а, не было никаких зажимов Вначале, да он испугался видимо потому что эта история его просто достала вот кстати ирина пишет а он не врет эта история его замучила бедного действительно вот на его месте если каждый из вас себя представит то вот эта реакция она в общем-то нормальная и обоснованная да да, тут, тут понятно да вот то что это уже достало и вот э, испуг это, это понятно поэтому здесь я бы ну, я к сожалению не могу сказать вот э, э, что он тут говорит неправду, Хотя хотелось бы, может быть, хотелось бы какую-то сенсацию, но здесь сенсации не будет. Сенсация будет чуть дальше. А в других вещах а вы же понимаете, что у нас всегда мы здесь что-то находим. Но если нет, то, конечно же, не надо наговаривать на человека. Здесь я не увидела, чтобы он врал, поэтому вот так вот. А я? Идите в магазин, пейте воду, будем ждать, когда у вас польется моча после этого я сказал ну ребята тогда идите вы в жопу я сдаю вам права что нужно для этого сделать нашли быстро свидетеля я подписал отказ от мета все и поехал на работу Ну, а, но иллюстраторы здесь соответствуют поэтому у меня нечего здесь сказать как я уже проговорила поэтому сл следующий фрагмент смотрим то надо права сами отнести в гбдд вот кстати обратите внимание права сами и вот локтем как он отнести в гибдд и локтем отталкивает да то есть ему это совсем не нравится вообще как я заметила ему абсолютно не нравятся а, те моменты когда он сталкивается с а, какой-то структурой государственной вот например с гаишниками он этого не любит он их не любит но он а, не пока он старается не показывать да ну вот эту неприязненную а, позицию до да, в отношении вот того что надо самому отнести права вот видите он локтем так сознательно оттолкнул то есть ему не нравится это ему не хочется это делать но несмотря на это он старается держаться он старается не выказывать какого-то негативного отношения но мы с вами видим это негативное отношение через его жесты видите подбородок напряг отклонился самым ему совсем не понравилась эта история тоже но ну, это естественно понятно да вместо полтора года он а, без прав провел уже три года да и а, это конечно же очень неприятно Я ограничил себя от общения с товарищами видите отгородился вот а, лак, этими ладонями отгородил да и, а, и проиллюстрировал вот этих товарищей они тебя узнали они меня узнали да на деньги намекали? Да. Я деньги не дал. Я за 21 год вот за рулем. И, к сожалению, эта система... Я еще раз говорю, я ни в чем ни, никого не обвиняю. Я не имею права. У меня нет никаких доказательств. Но мы живем в этой стране, мы все прекрасно знаем. Мы рассказываем об этом друг другу анекдоты. Мы знаем об этом ну то есть мы видим неприязненное отношение к тем кто этим занимается да но при этом он как бы никаких обвинений не дает еще он стягивает рот немножечко ну он старается меньше давать информации которая будет использована против него он понимает что такое сми он понимает куда попал а дальше следующий фрагмент да что я это самое, хожу в тройку, там есть список, я где-то увидел, что я в тройку пьяных за рулем на первом месте Бочкарева Наташи. Смотрите, закрывает рот. Вот по этой, по этому жесту мы с вами еще пройдемся обязательно. А еще очень важно, какими пальцами он закрывает рот. А большой палец это палец эго, да. А дальше он прикрывает свое эго указательным пальцем. Указ, указательный это указующий перст, да. Вот это то, чем мы руководим. Также это руководство себя. А, то есть, смотрите, получается, он свое эго, свое эго поставил, ну, чтобы не навредить ему, можно сказать, своими словами, да, чтобы помни о том, чтобы не навредить словами вот это вот. И плюс еще этим пальцем, а, имея в виду, что вот, ну, вот, как сказать, Тут не дисциплина, а тут как раз руководство к действию, да? Вот руководство к действию и эго задействуется. Вот в данном закрывании рта рукой. Вообще, вы знаете, он очень часто закрывал рот рукой, если вы смотрели интервью, вы это наверняка заметили. И это очень такой интересный жест. Его чаще всего, конечно же, используют дети, потому что дети еще не научились так врать, как взрослые. И вот здесь вот он меня очень здорово подкупил, потому потому что все такие моменты которые он не хотел проговаривать он закрывал рот рука, рукой э, каким-то пальцем и пальцы эти мы с вами будем рассматривать подробнее э, но вот э, у нас настолько знаете читаемый человек да настолько его легко в этих вещах читать что он, мне он этим очень понравился вот именно по такому легкому жесту до да, который казалось бы ну, взрослые редко используют но он как ребенок вот в этом плане как ребенок и очень здорово подкупает видите большой палец прикрывает а потом еще и указательным а вот что касается Бочкаревой, посмотрите. Обожаю, но случилась ситуация, ты помнишь, да? На первом месте ну, Бочкар. Видите, Наташка, я тебя обожаю, но все-таки не совсем он ее обожает, но в общем-то не будем мы сильно въедаться в эту информацию, да. Тем не менее, мы ее просто увидели, да, идем дальше. На втором месте Витас, который пьяный задавил велосипедиста на днх я на третьем месте. Ну, замечательный хороший рейтинг он собрал конечно но я думаю что это раздули конечно из мухи слона я ве верю в его версию которую он озвучил по поводу того чтобы ну вот как он рассказывал в общем то все сходится я даже пыталась искать как вообще это все происходит действительно это это могло быть и действительно соответствуют все иллюстраторы которые он проговорил поэтому ну простите здесь нет сенсации а дальше следующий фрагмент. А, сейчас а ты не смог то что ты говорить чести не мог ли что это? Ира, ну все ну было и было я говорю ребята алкоголь это вред все я не пью я до конца жизни не пью. кстати ирина вот а, м, закрывает рот руками она считала его жесты и видите периодически она закрывает рот руками а, вообще зеркалит его по большому счету она ну она грамотный интервьюер как мы знаем и она грамотный коммуникатор и она считала то что он часто закрывает рот руками и сама уже стала это делать несмотря на то что на губах помада несмотря на то что может быть этот жест ей не совсем присущ но тем не менее она это делает смотрите опять у него идет закрывание рта рукой ну это это как я уже говорила это довольно частый жест но смотрите он закрывает указательным пальцем то есть запрещает себе говорить да вот такое указание себе дает запрещает продлевать эту тему он перед этим смотрите вот жестами как показал давай закроем эту тему и было я говорю ребята алкоголь это вред все я не пью я до конца жизни не, пью. Мне не интересно видите вот так вот а, во первых ладонью вниз он как бы пытается замять эту тему да и дальше идет запрещение себе говорить лишнюю информацию а, да правильно владимир кстати пишет он закрывает рот потому что боится лишнего сказать совершенно верно а, правильно вы прям все наши люди а, а, так еще какой есть а, страсть к высоким партнершам и посмотрите все интервью а, ну вы знаете это насчет Наполеона я бы не сказала что у него там какие-то комплексы Наполеоновские он вполне нормально вот пошутил например в начале интервью по поводу кепки почему говорит вот я буду белым пятном он очень адекватно относится к себе и я бы не сказала что у него там какой-то комплекс Наполеона он может разыгрывает его в какие-то моменты но знаете мне он очень показался приятным человеком а, в плане того что вот именно в плане самоиронии с комплексом наполеона вряд ли бы он так самоиронично прикалывался над своими какими-то недостатками а по большому счету в самом начале интервью он высмеял свой недостаток он сказал вот без кепки я вообще потеряюсь с фоном до да, сольюсь с фоном будет белое пятно посмотрите он очень нормально умеет шутить и в этом плане нет такого прям ущемленного эго или какой-то там гипер самолет какого-то поэтому здесь я все-таки не соглашусь с теми кто считает его наполеоном но все равно тем не менее если у вас такое мнение складывается не вопрос это ваше мнение это ваш жизненный опыт я ни в коем случае не претендую на то чтобы вас как-то переубеждать просто я говорю свое мнение вот смотрите закрывает указательным пальцем напрягает губы подбородок то есть ему это совсем не нравится Я хочу ему реально очень неловко об этом говорить вот по поводу даже алкоголя казалось бы знаете это такая тема которую не каждый сможет признать во-первых что он алкоголик во вторых не сможет вот так вот самое иронично так вот со всеми нюансами рассказать а он это сделал в этом интервью за что ему огромное спасибо потому что ну вот когда ты слушаешь человека который прошел какую-то пусть это жопа которую он в которую он попал да по его вине можно сказать Знать, но а он это так красиво но ну, так грамотно описывает да даже не то что по его вине да ну да это с одной стороны вина с другой стороны это беда и он эту беду так описывает что а, каждому человеку который может оказаться в его ситуации это может помочь реально помочь выйти из этого поэтому здесь я с ним полностью солидарно и поддерживаю и то, что он описывает что он был алкоголиком вот как раз и говорит о том что он все-таки довольно критично к себе относится и умеет признавать какие-то недостатки в себе был бы там Наполеон он бы с пеной у рта доказывал что это это нормально что выпить там бокальчик вина это не страшно и так далее а он прям четко расписывает как это все страшно и где на каком этапе это уже считается алкоголизмом то есть мне очень понравилось с этой точки зрения его откровение и оно все прям вот все что он рассказывает он прям и иллюстрирует особенно иллюстрирует те вещи которые ему близки и мы с вами к этому обязательно подойдем тебя спросите, как тебя называла мама называет дима Дима. Да, Дима. Дело в том, что те. Видите, смотрите, сначала он закрыл указательным пальцем, не сказать ничего лишнего, а потом пошло, пошел еще палец, палец, сейчас вам покажу средний палец, это палец Сатурна, который тоже, как смотрите, указательный это про указание, да, себе не говорить или там еще что-то, а средний это уже про дисциплину. Получается, что он проговаривает и и это уже касается и его дисциплины. Смотрите, как он пальцы четко иллюстрирует, да, то, что говорит. Вот прям, ну, давайте сейчас вернемся опять, где мы остановились на тот момент. Сейчас, ой, так, так, так, так. Что-то у меня, а, ну вот, началось, началось в колхозе утро. У меня немножечко подзависла презентаж, презентация, а, поэтому, так, надеюсь, я ее сохранила потому что будет обидно если вдруг я ее не сохранила. сейчас так сейчас я перезагружу а, перезагружаю программу пока а, да поэтому давайте пока я у вас а, так, а, так так так так надеюсь что все в порядке надеюсь тут все так да вроде бы все сохранила отлично а, да давайте сейчас в отношении органов он пошел на принцип поэтому и права так надолго отобрали да возможно тут принципиальная позиция получилась, что нашла коса на камень конечно ну, неприятная ситуация но он молодец он кстати мы разберемся почему эта неприятная ситуация у него возникла и она она и будет возникать потому что там есть я его и по нумерологии посмотрела и там еще некоторые моментики посмотрела а, да давайте сейчас попробуем все-таки вернуться к тому на чем мы остановились в видео так ну и что что опять такое опять не хочет загружаться а, сильные всегда говорят тихо а, у меня опять не идет это видео вот дурацкая история конечно он все равно производит э, человека как будто всегда подвыпивший а знаете любой позитивный человек будет э, производить такое впечатление как будто он немножко выпил потому что но ну, согласитесь у нас такая культура мы не умеем просто ходить по улице и улыбаться а, так мы такие люди ну что поделать у нас довольно суровый климат у нас всегда в политическом плане было довольно тяжело жить поэтому мы не привыкли улыбаться по пустякам ну и тут конечно же можно понять ну вот такое впечатление от человека который всегда на позитиве да он что всегда он всегда чуть-чуть выпивший но на самом деле действительно вот я посмотрев на него я поняла что он старается он изо всех сил старается к жизни относиться более позитивно. И это у него получается. И благодаря этому мы знаем его и любим на самом деле, как Митю Хрусталева. А сейчас попробую еще раз запустить это видео. Надеюсь, что у меня все получится. Итак, а ты не смог потому что говорить? Честно, не мог ли что-то? Ира, ну все, ну было и было. Я говорю, ребята, алкоголь это вред. Все, я не пью. Я до конца жизни не пью. Мне не интересно так а, кстати вот видите закрывает рот мы это проговорили я уже боюсь останавливать я хочу тебя спросить как тебя называла мама называет дима дима да дима дело в том что те э, женщины которые видели меня голым называют меня дима видите вот вот как раз я до конца фразы просто не дослушала и вам стала объяснять про пальцы да но теперь поняли что а, это все-таки дисциплина да вот а кто видел меня голым тот уже как бы допущен до определенного уровня да и вот потому палец про дисциплину включился в этот диалог и кстати он на том моменте про голова а, такая небольшая улыбочка пошла а, то есть вот как раз ну полушуточка, да такая небольшая шуточка но она тоже о многом говорит и самое главное о чем нам с вами что именно надо рассмотреть это то как вот какие пальцы задействуются это очень информативно на самом деле как мы сами не осознаем да он же не знает про пальцы ничего но почему-то в какой-то определенный момент включаются нужные пальцы до да, для того чтобы проиллюстрировать ту или иную мысль а, то есть про пальцы вы поняли и знаете вот здесь затронулась тема имени да и здесь я свои 5 копеек конечно же должна вставить потому что ну смотрите вот я разобрала все варианты его имени которые он может использовать значит первые три имени с буквой йо хрусталев но а так как буква йо она в русском языке всегда ударная то а, и ну по произношению мы сразу видим что здесь буква йо но вы знаете с буквой йо происходят некоторые метаморфозы когда мы подписываем например документы когда документы заполняем когда в каких-то госструктурах заполняются документы буковка йо не всегда пишется с, с этими точечками и кстати вот если у кого-то есть такая фамилия то вы наверняка с этим сталкивались что бороться с этой машиной до да, бюрократической очень сложно и где-то в какой-то момент в каком-то документе точечки теряются и потом знаете я сталкивалась с такими ситуациями когда люди людям просто приходилось доказываться что они не верблюды когда там касалось каких-то очень важных документов там на собственность еще на что-то там завещаний разных и где-то терялась буква йо и когда она вдруг находилась оказывалось что половина документов с буквой йо а половина документов с буквой е это чудовищно конечно и здесь часто люди идут по пути наименьшего сопротивления и эту буковку йо сразу убирают как бы во всех документах да и получается пишется через е очень часто но по нумерологии это всегда разная трактовка поэтому здесь очень важно так, красиво Хрусталев, да, красиво звучит. Вот, кстати, кому известна такая вот ну, похожая какая-то история про ее и про Е, напишите плюсик в чатик, а кто с этим не сталкивался, напишите минус. Но я вот как человек, который живет довольно долго, как человек, как черепаха тортила, я это видела со стороны, да, и поэтому у меня тоже девичья фамилия озерная, и а, мои все родственники а, уже давным-давно стали озерными то есть вот взяли и просто и убрали а я прям вот изо всех сил держала букву и потом когда стала изучать нумерологию я поняла как это было важно для меня вот по моему характеру вот мне действительно с буквой и очень подходило. вот понимаете интуитивно я как-то старалась это держать несмотря на то что в половине документов тоже вот такое е, и в итоге я все-таки стала филатовой и я думаю что это тоже хорошо потому что с этой ее я бы мучилась всю жизнь. Так вот, значит, я решила разобрать все варианты его имени и фамилии для того, чтобы понять, что ему лучше. Потому что в каждом варианте, смотрите, Дима, Митя и Дмитрий, ну он на самом деле Дмитрий, но он может быть как Митя, он может быть как Дима. И смотрите, в данный момент он Митя Хрусталев. И мы видим, что это число 13, это, знаете, постоянное... Создавание себе проблем из-за которых приходится больше работать вот получается здесь как раз в этой ситуации возможно что это и сработало любая кармическая цифра добавляет проблемы в жизни и он сейчас вроде бы звучит хорошо до да, митя хрусталев но он а, с этим вот с этой комбинацией имени и фамилии вот это его как бы псевдоним да он всегда будет ну, немножечко больше работать будет находить какие-то а, варианты работы где будет приходиться ему а, больше вкладываться потому что это трудоголики 13, 13 это те которым надо проработать вот это трудолюбие им жизнь будет подбрасывать все чтобы они прорабатывали свое трудолюбие и сейчас мы это видим получается что он пошел в это шоу а, заведомо а, ну понимая что будет выполнять много работы да такой невидимой работы он будет на втором плане он он будет выполнять работы много но будет всегда как бы на втором плане и он на это пошел да несмотря на то что тот же самый гудков он ушел из этого шоу ну там по разным причинам никто нам это не не расскажет правду да но тем не менее митя пошел на это как бы ну вот как раз митя хрусталев это тот который будет искать себе проблемы на пустом месте да потому что здесь складывается в цифру 13 смотрите одно только изменение вот со слова митя на слово дима хрусталев ну с буквой а произведет вот эту цифру в 11 а вот это уже мастер число вот я бы очень рекомендовала Мите хрусталеву уже переименовать себя в диму хрусталева несмотря на то что митя звучит как-то поприятнее да вот для нашего слуха но дима хрусталев будет лучше вибрировать по нумерологии вот а, не знаю свои пять копеек я должна была вставить а дмитрий хрусталев это а, тот который много будет говорить и организовывать да может быть ему какое-то шоу когда он будет вести может быть имеет, имеет смысл взять дмитрий но все равно дима хрусталев намного лучше вот самый самый лучший вариант это дима хрусталев если лениться и не прописывать а хрусталев а хрусталев а делать то здесь конечно же никаких хороших вариантов я не вижу кроме митя хрусталев а, ну хрусталев это звучит может быть но это не совсем правильно а, вот если писать митя хрусталев троечка это число артиста тоже в принципе подойдет но больших звезд не будет хватать вот звезды он будет хватать и будет очень здорово соответствовать именно дима хрусталев поэтому если он прислушается то я буду очень рада потому что здесь будет прям прям его взлет карьеры может произойти вот самый классный взлет карьеры хотя на самом деле мы все его хорошо знаем мы все его уже любим но вот с димой хрусталевым будет намного лучше еще что мне очень понравилось, в его нумерологии это то что у него личность 33 это крайне редко встречается это ну число бога до да? 33 это вот ну у егора крида видели то есть человек который всегда достигнет любой цели а вообще очень хорошее сочетание но вы знаете вот здесь вот душевное побуждение семерка с фамилией и хрусталев и здесь смотрите получается два даже этих мастер числа 22 и 33 это очень хорошие возможности способности но к сожалению кому много дается с того многое требуется душевное побуждение кармическая 16 а это уже сразу ну вот получается что вибрации намного выше да но и намного больше спрашивается с человека но не буду я очень долго углубляться в нумерологию потому что э, не все это все воспринимают четко если вам будет интересно э, самим для себя сделать э, разбор я конечно же намного глубже э, когда провожу консультацию я все это делаю намного глубже намного интереснее просто в двух чертах в двух словах хотела сказать по поводу его э, псевдонима да а дальше следующий фрагмент давайте рассмотрим тогда вот все его варианты где он закрывал рот и посмотрим смотрим, как он это делал и на каких моментах он закрывал рот для того, чтобы понять, что какие темы его очень сильно смущают. Он прям четко, знаете, как я уже сказала, он как школьник все рассказывает и это очень интересно смотреть. Было ли когда-нибудь, что ты приходил на работу, а вчера случилось что-то страшное в жизни? Да, бабушка умерла. Как в этом ситуации? То есть, во-первых, почему ты не едешь на похороны? Ты женат или не жена? По законам Российской Федерации нет, но мы счастливы. И это никого не должно интересовать Вот, смотрите вот здесь вот у него руки шли конечно карту но он их остановил у челюсти челюсть это воля это бойцовские качества и получается он приостановил он как бы продемонстрировал что вот эта тема которую я не хотел бы за которую которую я не хотел бы озвучивать и за которую я могу даже драться да вот это вот для него очень важно но потом он перешел все-таки на закрывание рта получается я все-таки буду драться тем что не буду об этом говорить У тебя какой-то пунктик на тему того что нет, нет, нет, пунктик. но, а, насчет пунктика видите плечом пожал, качнул нет но он да он думает что нет никакого пунктика но на самом деле он хорошо понимает сми он хорошо понимает систему если ну человеку стоит что-то сказать это слово обязательно будет трактоваться так как э, захотят да это делать поэтому он понимает с чем он имеет дело поэтому сейчас себя очень здорово контролирует. А почему нет? Почему? Я не говорил, что мы не ходили в ЗАГС. Я сказал, что по законам Российской Федерации мы не муж и Ну и все. Я, кстати, хочу тебе, Ир, сказать огромное спасибо. Я когда. Для... Смотрите, огромное спасибо и два пальца, да, вот, а, то есть он себя контролирует указательным пальцем и контролирует а, дисциплиной получается что надо сказать только то что будет вписываться да в ту дисциплинарную какую-то линию поведения которую я для себя обозначил вот так вот он я решил что я все-таки приду к тебе на интервью когда я решил что из всех профессиональных интервьюиров. И она сидит и держит э, руки у рта. Ну прям молодец, ну, зеркалит Которые сейчас есть у нас в России, которые мне предлагали к ним прийти, я приду к тебе. <связь> вот я это решил. Я больше никому не пойду, никогда не ходил, не пойду, мне это абсолютно не нужно. Хорошо, что интервью мало давал, а то бы. Э... <связь> а то бы, смотрите, локтем так отодвинулся. А, получ... а, интервью мало давал, то есть вот вот здесь интервью, а здесь я. В принципе, то, чем занимаются благотворительные фонды, должно заниматься Смотрите, благотворительные фонды, и здесь он сейчас скажет вещь, которую ему довольно страшно говорить, и поэтому он а, немножечко закрыл рот, рот, вернее не закрыл, а уменьшил аппетиты рта. Заниматься государством. Должно заниматься и звон... государство. дозвонился, оказалось, что умер мальчик. Видите, здесь тоже идет закрывание, он боится тоже сказать что-то лишнее, опять вот те же два пальца. Не сработало счастье, не сработала моя энергетика к нему, может быть, я не столь участен был в этом, но сейчас есть мальчик Никита, Никит, привет, Никитос. Да, вот по поводу благотворительности, мне очень понравилось то, что он рассказывал, сейчас еще один фрагмент ставлю. Не обязательно. Но ну, ты говоришь, поменялся бы я с вами местами, не поменялся бы. Но быть ведущим. Видите, он покачал нет и отклонился. О чем это говорит? Его пугает вообще эта перспектива, чтобы поменяться с вами местами. И я поняла почему. Подобного шоу я бы смог. Да, подобного шоу я бы смог, видите, наклонился. Да, действительно, он бы смог. Но сейчас еще... На первом канале есть цензура. На первом канале? На любом канале есть цензура. И на американский. Вот, кстати, Ирина очень грамотно задала вопрос. Она поняла, куда ветер дует, и задала прям четкий вопрос. В каналах есть цензура, естественно у вас это и на европейских каналах есть цензура ты знаешь... смотрите как интересно не дает ей дальше задавать вопрос то есть дает понять что слушай хватит хватит остановись ну ты а вот ирина конечно же она мягко но уверенно подводит его к тому чтобы он сказал что-то лишнее Знаешь, что и в разных странах каналы принадлежат конкретно людям да, разные. и нельзя про этих людей говорить плохо вы можете высказать свою гражданскую позицию в мирной жизни не в программе. Я не я не буду ее высказывать, мне это не надо. Видите, немножко зажался, нет иллюстраторов, сдулись иллюстраторы, а, ну и в общем-то он старался остановить вот эти вопросы со стороны Ирины, да, он не хотел об этом говорить. Ирина все равно настояла, задавала вопросы, но он уже в какой-то момент это уже по сути саботирующая позиция сдулись иллюстраторы эта тема ему не нравится эту тему он хочет избежать и поэтому вот так вот мы увидели что эмоциональный фон очень сильно снизился просто сказал я не хочу об этом говорить да ну и еще интересно то что хотела показать Ты учился этому первый раз мы помнят на царе комедиума нам мы пришли помогать девочке, которой мама сказала что она умрет ну ты дура! извините пожалуйста но смотрите сколько иллюстраторов. вот эта тема его очень сильно действительно тревожит беспокоит он в ней действительно варится живет да кстати приветствую всех кто подходит к сожалению видимо не приходят оповещения я сделала рассылки поэтому ну что поделать придется посмотреть в записи прошу прощения я сделала все что могла да вот видите сколько много иллюстраторов он вовлекся в этот рассказ да именно когда он рассказывал про благотворительность это действительно видно что его очень сильно э, вот, вот он в этом варится по-настоящему а, и это было приятно наблюдать потому что ну во первых по-человечески это очень здорово да что человек достиг чего-то и не забывает о тех людях кому хуже а во вторых это видно сразу по его вовлеченности в разговор а, то как это его беспокоит насколько это для него важно а маме я прекрасно понял маму что ей тяжело и она все мама и девочка все ей некому сказать она мама не может жить с этим она ей сказал врач и она пришла девочке рассказала и мы делали все, чтобы сказать, да нет, да, да, да. конечно, девочка умерла в итоге. Но, но вот я помню вот этот первый раз, когда мы с Хатькой Варнавой еще с кем-то пришли. И после этого я постоянно туда хожу. И по первости... Видите, я постоянно туда хожу, и опять он закрывает рот. И я вот, знаешь, накопление было, когда я пришел туда, провел праздник, потом вышел, сел в машину, из меня потекло слезы, слезные мешочки как прокололись, и прям сижу реву да конечно страшно но он молодец он прям знаете когда он рассказал что он делает для детей знаете я допускаю вот такой не знаю небольшой процент того что даже если он был пьяный на тот момент да или там что-то там ну вот по сравнению с тем как много добра он делает вот лично я по-человечески его ни грамма не осуждаю даже если ну хотя там вряд ли что-то было вот я сразу говорю вот я точно не увидела никаких сигналов тела а ну либо там просто скрыли это грамотно да но ну у меня была претензия к оператору либо действительно на пустом месте решили создать вот этот ажиотаж до да специально не показали нам лицо чтобы мы с вами сейчас гадали был он пьян или не был но вот по сравнению с тем какой он классный человек вот в этом плане я просто в восторге а да но ну это опять-таки это мое личное мнение я никого не принуждаю как-то думать так как я и так буду немножечко побыстрее не забывайте подписываться на канал не забывайте если хотите чтобы оповещение точно приходило приходили я вот рассылки делаю перед тем как делаю самые интересные стримы для этого вам надо подписаться вот сюда при подписке вы получаете от меня подарок инструкцию эффективного общения потом возможность купить мою книгу читай лица за 99 рублей потом через какое-то время вам будут приходить бонусы И, кстати по поводу книги если вы оплатили и не нашли ее на почте проверьте спам пожалуйста да и я всегда вот вот это та база подписчиков которую я оповещаю о самых интересных стримах это я так немножечко информации вам вставила для того чтобы плавно перейти к другой теме потому что следующая тема это филипп плейн который появился в москве до да, после нашумевшего интервью яны рудковской после того как мы все ее обсудили после того как мы разобрали ее невербальное поведение ее какие-то из прошлого момента да у меня на канале есть это видео если хотите можете посмотреть но здесь явился тот человек о котором говорила яна Рудковская, и многие хейтеры сразу набросились на эту информацию потому что по внешним признакам всем показалось что он не узнал яну рудковскую но знаете у меня все-таки мнение немножечко другое потому что давайте посмотрим внимательно этот ну, это видео я сделала без звука потому что ну вот это первого канала видео я что меня за это могут забанить поэтому если что то я под этим видео сделаю ссылочку на вконтакте у меня тоже идет трансляция и там тоже будет запись кстати если интересно я свои вот эти соцсети дамы вы на всякий случай там тоже подпишитесь если вдруг видео забанят на ю с этим очень строго то пожалуйста переходите в другие социальные сети и там смотрите у меня кстати много таких видео было когда я например у познера э, этого богомолова разбирала очень хороший эфир, но его пришлось урезать и он вообще никакой остался но вконтакте он остался а, так вот давайте сейчас без звука посмотрим давайте я включаю а сейчас мы будем смотреть а сейчас вот сказал ваня сказал недавно и а, на это филипп ответил ой я воодушевлен теперь наблюдаем за ним а, идет улыбка да а пока Ваня ничего не сказал. Дальше. Продюсер Яна Рудковская. И а, у Филиппа сразу идет перевод. Перевод, а, он сразу слышит имя, сразу слышит, а, ну о ком идет речь. да И смотрите, реакция Филиппа. А, а здесь, получается, выставил защиту ногой а у него сначала ноги видели как стояли и дальше идет защита так сейчас я себя немножечко передвину чтобы не мешать здесь его ногам а то я тут в ногах как-то затесалась а получается смотрите а здесь он ждет подвох от этой информации а возможно по имени он не совсем еще знает о ком речь но дальше информация идет вот такая у вас был тайный роман и вы хотели на ней жениться возможно а сейчас у филиппа происходит ну улыбка это дежурная улыбка да а у него в голове происходит вот он пытается может быть вспомнить да а, но информация довольно скользкая и поэтому он закрылся ногой получается это манипулятор до да, манипулятор мы всегда либо закрываем руки либо закрываем ноги когда э, хотим спрятаться от какой-то информации то есть филипп здесь получил информацию которую он э, боится боится ее распознать непонятно насколько это все э, действительно э, ну он боится именно этого имени но испуг здесь прошел до да, прошел а дальше идем ой простите тут немножечко так давайте еще раз вернемся так что опять у меня с презентацией ох что ж такое сейчас еще раз перезагружу а так перезапустить программу а, да типа ну-ка давай давай ка сейчас разберемся Ну вообще ваня еще тот а, а, провокатор Честно говоря, это просто я не знаю, так красиво он это все обыграл, так здорово, так ну, по-серьезному. -по я не знаю. Так, разберите, пожалуйста, Антон С. Так, так, так. А дальше, давайте сейчас я. Ну, давайте сначала еще раз, потому что чтобы у нас не висло, ой я воодушевлен продюсер яна рудковская дала интервью в котором сказала что у вас был тайный роман и вы хотели на ней жениться когда до него доходит информация про то что кто-то сказал ну не знаю вспомнил ли он имя яна рудковская но он понял уже что он хотел на ком-то жениться да и у него пошла нога это закрывающая позиция дальше перестал улыбаться челюсть опустил и здесь был кашель с его стороны пока вот ваня берет фотографию со стороны филиппа идет пауза и здесь опять, вы знаете, у меня за этот эфир вторая претензия к операторам или к монтажерам. Я не пойму, кто опять так накосячил. Да зачем нам смотреть сейчас фото Яны Рудковской? Мы все ее лицо отлично знаем. Вот зачем нам сейчас этот кадр? Понимаете, вот фоном сейчас Ваня говорит: у меня только один вопрос. Вы видели когда-нибудь эту женщину? Где лицо Филиппа? Скажите, пожалуйста. Вот здесь я просто чуть не разорвала свой монитор. Вы понимаете, насколько это прям вот ну, ну неприятно, неприятно. Но то, что пауза была и то, что идет какое-то волнение со стороны Филиппа, это сто процентов. Дальше смотрим. Здесь идет пауза пауза со стороны филиппа смотрите он смотрит на нее смотрит но мы не поймали первую реакцию сейчас это уже остатки реакции мы видим что приоткрыт рот мы видим что он вздохнул здесь идет сглатывание а, вот было сглатывание а, ну он может быть он пытается вспомнить может быть да я думаю я ее помню где-то как-то но получается что вот этой реакции ее не было были предпосылки да вот если бы я увидела но еще знаете что ну ладно это мы порассуждаем чуть позже давайте смотреть дальше я думаю я ее помню но вы знаете очень много в россии красивых девушек и смотрите он смотрит он перестал улыбаться а здесь сглотнул был было сглатывание а теперь а ваня говорит Яна я сделал все что мог но ну, здесь я бы добавила я сделал все что мог чтобы подставить тебя а, ну а ладно действительно ваня очень красиво изощренно тонко ее реально подставил но давайте сейчас порассуждаем конечно же ну чего чего я ожидала увидеть но если бы действительно там ничего не было я ожидала увидеть испуг в его лице а и каких-то уточняющих вопросов а кто это такая например или еще что то получается что он в замешательстве то есть он ее где-то все-таки видел и он это подтверждает что касается помнит не помнит я думаю скорее не помнит и скорее все-таки какие-то отдаленные воспоминания да у него там как-то так он там помню там не помню присутствует но а тем не менее сказать что это абсолютно незнакомый человек для него я не могу то есть получается, что он с этим человеком был раньше знаком явно по его реакции видно, он бы начал как-то, знаете, вот удивление какое-то показывать, еще что-то. Но удивление здесь я не увидела. Я увидела, что он, во-первых, замер, во-вторых, у него были вот эти сигналы, он сглотнул, он перестал улыбаться, он закрылся. Получается, что была реакция на Яну, но он, видимо, не знаю по каким причинам, он решил, что не нужно этого говорить он решил что а, либо он просто не вспомнил досконально да ну вот знаете как бывает так что смотришь на человека где-то я его видел да но не можешь понять где а, вот скорее всего вот именно это произошло потому что а, реакция была понимаете реакция была и реакция неоднозначная поэтому здесь я могу поспорить с теми кто обрадовался тому что он ее не узнал он ее узнал но узнал знаете так смутно очень издалека такие воспоминания которые но ну, незначительные скорее всего потому что ну, если бы они были значительными человек с которым например ну, но здесь конечно же я поддержу тех кто сказал что у них ничего не было потому что ну с любым человеком с которым у вас хоть когда-то что-то было серьезное да вы наверняка вспомните и через 10 и через 20 лет даже если человек изменится а я она особо не изменилась она а вот а, а, потому как вот в, в то время когда она описывает она примерно так же и выглядела да она не поменяла цвет волос она не поменяла полностью свой имидж она в общем-то а осталась примерно такой же да, как была, тем более фотография очень хорошая поэтому здесь конечно же ну к тому что предположим у нас если были отношения с каким-то человеком то встреть мы его через 10 через 20 лет мы все равно вспомним сердечко ёкнет да и мы какую-то реакцию дадим здесь же как-то вот реакция такая смутная сглаженная и мне опять не хватило его лица это что вообще за заговор я не пойму может быть там везде уже прочухали что мы их разбираем и начинают уже как-то контролировать все эти съемки я не могу понять что происходит какой-то саботаж со стороны не знаю и первого канала и со стороны получается ирины шихман вот что это такое было до да? два интервью казалось бы и два таких прокола вот прям я не знаю огромный минус монтажером или оператором кому там надо поставить этот минус так он даже не стал рассматривать фото слишком быстро ответил но там была какая-то реакция и я поняла что эта реакция либо вот сейчас он узнал что она там сказала как эту информацию может быть он потому и приехал чтобы поставить ее на место может быть даже так ну то есть вот то что он э, от нее видит чувствует угрозу либо от нее либо от информации которая сейчас вот будет произнесена может быть он был подготовлен к этому вопросу да и э, ну как то вот для него эта информация вызывает, ну, довольно негативную, ну, вызывает эмоции довольно негативные. Поэтому он закрылся, поэтому вот такая реакция. Поэтому, ну, что поделать? Давайте а по 10 десятибалльной системе а, скажите, насколько вам понравилась вообще работа монтажеров, а, да, потому что это просто трэш какой-то. За меня ноль ставьте, потому что это просто ужас. Но вы понимаете, это вот я так хотела поймать его лицо да и оценить здесь бы мы все прочитали в замедленной съемке, мы бы все поняли да а здесь получается по каким-то обрывкам информации приходится делать выводы а, к сожалению я ставлю 0 на работ по поводу работы монтажера, но, конечно, возможно, там тоже какие-то свои цели были, возможно, это сделано было специально, не знаю, что там такое, но, видите, как очень-очень плохо для нас с вами, но, значит, понятно, да, с Филиппом вот минус 10 поставили, молодцы тоже. Вот, вот минус 10 тоже я бы поставил. Не 0 даже, а минус 10. Это какой-то саботаж да, против нас. Ну и еще один фрагмент, который я хотел... Вернее, еще одна тема, которую я обещала вам показать. И, в общем-то, знаете, я прошу прощения, но я думаю, что этим фрагментом мы и ограничим... Вернее, не этим, мы два фрагмента посмотрим. Но этим и ограничим разбор Наташи Королевой с Тарзаном мне многие в комментариях пишут просят разобрать эту этот это интервью у ксении собчак целых две серии о чем я его даже смотреть не стала я сразу включила первый эм, ну вот, пер, э, вернее вторую вторую часть этого мармезонского балета да вот этой вот этой этого вранья, которое мы с вами, ну я не знаю, у кого хватило сил это все просмотреть, кстати, поставьте плюс, кто смотрел две серии про Наташу Королеву и Тарзана, у Ксении сообщат, а поставьте минус, кто э, ну либо по каким-то причинам своим не стал этого делать, либо потому что это действительно очень длинно, или не досмотрел, минус поставьте. А, да, я не стала смотреть целиком, потому что вот давайте фрагмент посмотрим сейчас. Uh. тебе приятно это ощущение что ты чувствуешь вот находясь у тебя теперь еще одна важная роль это ты такая вот символ uh. uh. uh. а так не поняла что опять тебе приятно это ощущение что ты чувствуешь вот находясь у тебя теперь еще одна важная роль это ты такая вот символ uh. Честно, лучше бы этого не происходило. Как -то... Пытается спрятать радость я уже боюсь останавливать видео чтобы у нас не зависло. А, да но, а, изо всех сил старается спрятать радость да вот как-то там хмурится да но видно что улыбка прям и челюсть вверх то есть она радуется тут перед этим ксения сказала ну вот представь, ты сейчас олицетворяешь всех женщин которых обманывают эти козлы мужики да ты такая классная все за тебя и она так радуется вот этой информации да и мы видим ее невербалику она как раз этого и хотела я не, я не хочу. Я, может быть, уже, э, знаешь, как говорится, ухожу из большого такого шоу-бизнеса. Э, и вообще мне кажется, что я очень не человек шоу-бизнеса, потому что там есть свои законы, свои игры, свои хайпы, свои... Ксения изо всех сил старается спрятать эмоции, потому что она понимает, что тут идет сплошное вранье, э, разработки сценариев, как же постоянно о себе там заявлять, напоминать. Я не, мне не нравится в этой играть. Я не люблю. Смотрите, даже показала отвращение, даже плечами, пожала. То есть я, мне не нравится. Но плечами жмет. Все-таки не совсем ей не нравится. Так, да, качает нет. Но то есть, получается, она, она актрисуля, очень хорошая актрисуля. И сейчас вот отвращение нам показывает. Да, перешла вот на эту волну вот типа, я так, мне это не нравится. Я этого не хочу. Я, я не такая, я жду трамвая. Блин, я не хочу. Это мне не приятно но с этого началась видите как показывает это отвращение отталкивает руками карьера с игорем николаевым ну, вот с этого началась да, с этого началась ну, началась только, только потому что да такая девочка 16 лет приехала в москву к именитому композитору вдруг там за один день стала звездой ну конечно такая история яркая ну да, дельфины, русалка, история, да, история прямо... понятно, что яркая. Но опять-таки э, она тоже была ну, то есть естественной. Ее никто не выдумывал, не притягивал. Понимаешь, я ничего специально не делала. Игорь тоже специально ничего не делал. Он влюбился и влюбился. Начал писать эти нереальные песни. Которые там люди до сих пор боготворят. Любят. Смотрите, волосы, по правила красуются еще. Ну, то есть, вот так изображает печальку, да, ну смотрите, какая я классная, Он мне песни писал. Ребята ждут воссоединения дельфина-русалки хотя бы, хотя бы в каком-то одном знаковом концерте. Понимаешь, то есть, это тоже не было сделано специально. Вот в чем дело, что нету в моей жизни ситуации, которые бы сделаны специально ну то есть она сейчас нам проговорила что она такая белая пушистая она не совсем она совсем не человек шоу-бизнеса вот только что она нам сказала и вот эти пиар-ходы это не для нее ну давайте посмотрим другое интервью мне кажется, что ты а, как бы была такой хайпушницей еще в те времена, потому что у тебя и образ был такой. И вы даже ну, ипотировала, ипотировала, ипотажницей. да, ипотажница. Ну и, и хайповали вы. Знаешь, потому что я даже помню, ты рассказывала, что вы с Игорем разыграли историю, что вы якобы едете в прощальный тур. Да, да, да, да. да, да что да. на самом деле вы тогда не расставались, но mm -hmm. объявили о том, что якобы расстаетесь в прощальный тур. То да. есть создавали да. вот такой. Смотрите, сначала информация это ее немного на, напугала и она отклонилась. Потом, смотрите, опять поправляет волосы. А как мы понимаем, Наташа, когда красуется, она поправляет волосы. А дальше смотрим внимательно. Вы, конечно, создавали пространство, эмоциональное да. такое, интерес создавали. Да. То есть что? ты еще с тех времен начала вот эту вот ой, тему ой, просекать. да, да, да, да. Я, эту тему я в лагере. А эту тему подпила его я. И говорю: "Игорь, народ подустал уже. Ну что, мы теперь не русалка, не пара, не пара, а все есть". Ездим, ездим, ездим. И они не верят. А надо, чтобы поверили. А чтобы поверили, давай замучим, что все мы с тобой расстаемся и вперед, как бы тогда с новой силой все побегут кричать, шум и А побегут покупать билеты. Вот так оно и вышло. Прямо Оксана Самойлова и Джиган. Ну, они пользуются нашими. Да, да. Мы были первыми. То есть, знаете, хвостун находка для шпиона, вот я бы так сказала. И вы понимаете, что в разных интервью она говорит абсолютно разные вещи. Да, получается, она только что нам, ну это интервью было раньше, и она нам четко дала прям свою систему жизни как она это все создает да она рассказала даже откуда это появилось как она это придумала в пионерском лагере а очень рекомендую пересмотреть это интервью тоже я ссылочки все дам под этим видео поэтому вот это интервью будет даже интереснее посмотреть потому что действительно здесь она более правдиво рассказывала дальше она уже у собчак она уже натягивала свою информацию на какую-то правду пыталась вылепить из того что Ммм. Mm. Не нереально она пыталась что-то вылепить более-менее правдоподобное но людей не обманешь мы даже если мы не изучали физиогномику и профайлинг то у нас есть интуиция да и у каждого из нас это есть поэтому каждый из вас из нас и вообще все люди они обладают определенным жизненным опытом и вот так вот дурить нас с вами зачем это надо и разбирать вот это интервью полностью эти две серии полного ну полного вранья которые она вот уже пытается как-то слепить непонятно из чего сразу понятно что у них в семье отношения очень свободные и то что он там сделал это вообще не выходит из ряда вон жалеть ее вообще не имеет смысла потому что но ну, это это все спланированная акция для того чтобы мы с вами об этом говорили поэтому я не знаю разбирать вот этот фрагмент пожалуйста в комментариях про нее больше не пишите потому что но ну, это полное вранье и там много много этого вранья которая а там сейчас она его рассказывает так завтра она его рассказывает так и выводить ее на чистую воду каждый раз с помощью невербалики Ну зачем если она вот так вот вербально даже вот так прокалывается зачем лезть глубже в такой поверхностной теме поэтому давайте вот а я сейчас во вкладке сообщества написала Кого вы хотите разобрать. И благодаря этому, думаю, буду дальше делать разборы вот именно по вашим запросам. А буду эту вкладку обнов... Верну... новые посты делать, обновлять, чтобы вы еще писали, чтобы, если там какие-то свежие интервью выходят, чтобы мы с вами знали о них, да, чтобы вы сообщали мне о том, что вы хотите разобрать. Поэтому жду от вас обратной связи. Пишите в комментариях под этим видео еще, что хотите разобрать пишите свое мнение по поводу тех героев которых мы разобрали если ваше мнение отлично от моего это тоже приветствуется пишите главное не оскорбляйте друг друга это самое главное чтобы я ну и youtube не пропустится оскорбления, потому что у меня там минус слова настроены да что еще хочу в общем то если кто-то еще вдруг не подписан на канал подписывайтесь ставьте лайк делитесь видео потому что здесь вот именно этим видео потому что я здесь использовала первое это видео первого канала меня могут немножечко подбанить по ну и если что переходите на сообщество у меня там вконтакте есть в фейсбуке туда подписывайтесь тоже потому что это ну там видео сохраняются а так значит что еще а, да, пишите, кого еще хотите разобрать. Да, еще хотела сказать про Меган Маркл и Бритни Спирс. Пожалуйста, дайте мне материал, по которому работать. Я написала свою почту, куда мне надо прислать. Вот если у меня будет нормальный материал на русском языке, я английский пока никак не изучу. А, поэтому дайте мне, пожалуйста, материал, и я сразу сделаю разбор. Там много было запросов по этим персонажам. А, так, ну и вот. В общем-то все я на сегодня с вами прощаюсь спасибо вам большое за внимание за то что вы со мной не забывайте лайкать это видео потому что вы позволяете мне дальше продвигаться дальше создавать новые интересные разборы я надеюсь они вам нравятся и самым самой главной благодарностью от вас это лайк подписка и комментарий поэтому давайте сделаем друг другу хорошо я с вами прощаюсь желаю вам любви процветания всего самого самого лучшего пока пока